Образуются комплексы, с они друг друга очень не просто смешались, в растворе ничего не произошло. Вот если что-то происходит, мы это можем увидеть. Как раз с помощью ЕМР. Как заявил ученый Сергей Ефимов, аналогии исследованных дрожжевых белков есть в теломеразе высших организмов, в том числе и человека. Если удастся разработать лекарство, которое будет воздействовать на один из компонентов теломераза человека, чтобы подавлять ее активность в опухолевых клетках, то можно будет остановить прогрессирование онкологических заболеваний. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универньюз.